Четырнадцатая серия. Котик отдыхает и с интересом следит за камерой. Пока мы искали котика. Котик устроил настоящий бардак. Котик умеет убеждать. Мы поняли, что ему лучше не мешать. Котик хочет поспать, но враги обложили со всех сторон. Испробовал разные позы, но враги не сдавались. I'm on the run, I'm on the run, Котика разозлили, теперь его боевой дух не остановить.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 Котик победил. Теперь спокойно скип. Выспался. Теперь пошел на охоту. У собаки всегда есть что-то вкусненькое. Конец 14 серии. Котик поел. Похоже, собака против не была. Котик сейчас спит.